Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале «Как стать счастливым». Сегодня продолжаем рубрику о типах людей. Следующий тип людей — это, я их называю, «листочки на ветру». Куда пнул, туда полетел. Такие люди часто говорят, как-нибудь проживем, ну выход все равно найдется. О чем ты мечтаешь? Да, я как-то ни о чем не мечтаю, живу доживу. Да И что отличает таких людей? Отсутствие э, цели, отсутствие внутреннего стержня, отсутствие э, своих внутренних ценностей каких-то жизненных. И, соответственно, они живут по течению, берут то, что предлагает им жизнь, не оценивая, а мне это нужно или нет. Таким образом они отказываются от себя. Почему они такими становятся? Скорее всего, потому что в детстве родители часто их обесценивали, и их желания не исполнялись. Дети всегда чего-то хотят, просят у родителей. И когда родители бьют по рукам, ребенку становится больно, и он забывает, что такое желать, что такое мечтать. И он смиряется с такой картиной мира, что в этой жизни невозможно получить то, что я хочу. Соответственно, я не буду ничего хотеть, буду жить, дожить. Да, и такие люди, они могут быть склонны к зависимостям, к различным алкогольной, химической, наркотической, трудоголизму и так далее. Ближе к 40 годам жизнь таких людей часто становится разочарованием сплошным. К пенсионному возрасту они могут накапливать кучу болячек. Старость не в радость. Это такое, знаете, превращаются в типичную российскую жертву. Вообще в российских людях очень выражена эта жертвенность. Потому что мы выросли на сказках, где всегда пропагандировали: вот потерпи и потом будет тебе счастье. Поэтому задача таких людей м, определиться со своими ценностями в разных сферах жизни. Это как зарабатывать деньги, чем зарабатывать деньги, честным путем, нечестным путем. Для чего мне нужны отношения, с каким партнером я хочу связать свою жизнь, для чего мне нужны дети и нужны ли они мне вообще. Для чего мне друзья и э, что я хочу получать от этой дружбы, да, и что я хочу отдавать, что я могу отдавать. Как я хочу проводить свой отдых, сколько денег хочу иметь, да. То есть определять свой путь направления. Это глобальная работа. Вообще в психологии с этого все начинается. Обязательно знать, чего я хочу, потому что если вы не знаете, чего вы хотите, непонятно, куда идти и что делать. И поэтому, как бы, что дают, что предлагают, то и делаем. Такие люди чаще работают на наемном труде, потому что они, им комфортнее, когда за них все решают, нежели они сами будут принимать какие-то решения. Ну, соответственно... Чувства-то они все равно говорят, и они могут там обвинять начальников, правительства и так далее, потому что они могут взять свою жизнь в свои руки. Поэтому, когда человек ни о чем не мечтает, ничего не хочет, и когда у него спрашивают, что ты планируешь делать, он говорит, у меня нет планов, живу-да живу, ничего не хочу, знаете, этот человек будет жить. Либо точно так же, как он живет сейчас, либо хуже. Других вариантов нет. Везения не существует, когда говорят, вот там, рядом с этой женщиной, мужчина поднялся. Он поднялся не за счет этой женщины, да, возможно, она его поддерживала. Но изначально этот человек хотел для себя лучшей жизни. Он говорил, я мечтаю, я поставил цель, я хочу добиться. А если же э, женщине которая может поддержать, вдохновить своего мужчину. Встречается мужчина, который вот такой, ничего не хочу, живу-доживу, ничем его не вдохновить никаким образом. Потому что э, человек ставит цели, мечтает и идет чаще всего от того, что жизнь, которую он живет сейчас, причиняет ему боль. И он просто не представляет, что всю жизнь он проживет вот таким образом. Поэтому человек всегда достигает цели через боль. Поэтому, дорогие мои, обязательно знайте, чего вы хотите во всех сферах жизни, познавайте свой внутренний мир, делайте что-то для удовлетворения своих ценностей и потребностей. Знайте себе цену, стройте свой внутренний фундамент. В Библии даже есть такая притча, что дом не устоит на песке. Обязательно должен быть фундамент. Вот эти ваши ценности это и есть ваш фундамент. Я желаю вам успешного строительства своего фундамента. На данном фундаменте строительства самого шикарного дома. Пусть у вас все-все будет хорошо. Если вам нужна консультация психолога, смело обращайтесь, пишите в личные сообщения и в комментариях. Я очень рада буду вам помочь. Спасибо вам всем за внимание. Пока-пока.